Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о работе Карла Маркса «Заработная плата, цена и прибыль», посвященной, как это ни странно, заработной плате, цене и прибыли. Данная работа представляет собой доклад, прочитанный Марксом перед Генеральным советом первого интернационала. И в этой работе, собственно, Маркс критикует такого персонажа, как Джон Уэстон, который также состоял в этом самом интернационале. Уэстон утверждал, что экономическая борьба рабочих, то есть их борьба за повышение заработной платы, бесполезна. Потому что с ростом заработных плат вырастут и цены. Марш же говорит, что это совершенно не так. И критика Уэстона дает ему возможность перед представителями рабочего движения предложить свою собственно, теорию прибавочной стоимости и показать связь этой теории с конкретной борьбой рабочих. Маркс исходит, конечно же, из трудовой теории стоимости, то есть теории, разработанной еще в рамках классической буржуазной политической экономии. Он говорит о том, что стоимость того или иного товара определяется тем количеством рабочего времени, которое необходимо для его производства, а вовсе не зарплатой рабочих. Соответственно, стоимость того или иного товара растет вместе с количеством труда, который вкладывается в этот товар, и падает вместе с производительностью труда, так как с ростом производительности труда, так как чем производительнее труд, тем меньше труда содержится в конкретной единице товара. Цена же в этом случае выступает всего лишь денежным выражением этой стоимости. Она может чуть подниматься, чуть опускаться, но вертится так или иначе вокруг этой самой стоимости. Однако при капитализме, Труд, то есть рабочая сила, это такой же товар, а значит его стоимость определяется теми же законами, что и стоимость любого другого товара. А именно, рабочая сила стоит столько, сколько стоит ее произвести. Иными словами, зарплата, которая опять же является лишь денежным выражением этой самой стоимости рабочей силы, по сути является, выражает лишь то количество рабочего времени общественно необходимого, Которая требуется для производства того, что нужно рабочему для того, чтобы банально жить, ну и желательно еще произвести какое-то потомство, то есть осуществить в -то, воспроизводство рабочей силы. Но э, таким образом, э, в общем-то, получается, что стоимость товара не зависит от зарплаты, да, э, однако она зависит от того труда, который стоит его произвести. В то же самое время, покупая некий товар, рабочую силу на рынке труда, капиталист, конечно же, имеет полное право распоряжаться с ним по своему усмотрению. И вот, допустим, такую ситуацию, что в данном конкретном обществе рабочему необходимо, скажем, 6 часов, чтобы произвести, э, в общем-то, стоимость, равную тому, что ему необходимо для того, чтобы выжить. банально. Однако, после того, как рабочий поработал 6 часов, разумеется, он не уйдет домой. Капиталист заставит его работать дальше. Он может работать и 8 и 10 14 и больше часов и каждый час который работает рабочий свыше того что необходимо для воспроизводства его собственной рабочей силы я, в общем-то идет напрямую к капиталисту это производит довольно интересный феномен капитализм уникальная общественно-экономическая формация например рабовладение создавало ощущение как будто весь труд принадлежит рабовладельцу то есть на самом-то деле часть времени раб, раб работал для того, чтобы воспроизвести собственную там, пищу, жилье и так далее. Но казалось, что весь труд уходит рабовладельцу. Капитализм же работает наоборот. Иными словами, рабочий работает какое-то количество времени на капиталиста, но при этом создается такое ощущение, что он свой труд, в общем-то, за справедливую зарплату вполне, как эквивалент, обменивает. То есть как бы труд, в общем-то, никто у него не отбирает. Это означает в то же самое время, что тот прибавочный труд, то есть тот труд, который рабочий совершает сверх необходимому ему для собственного воспроизводства, составляет прибыль, которая далее распределяется между банкирами, капиталистами, землевладельцами и так далее. И в результате получается, что стоимость, которая прибавляется к товару да, во время его производства, она в общем-то ровненько так распадается на прибыль капиталиста и зарплату рабочего. А это значит, что когда растет зарплата, не растет стоимость товара, она остается константной, но падает прибыль капиталиста. Иными словами, в общем-то интересы рабочего и капиталиста прямо противоположны. Но раз интересы, рабочего и капиталиста прямо противоположный, у капиталиста на самом деле не так много вариантов, как увеличивать собственную прибыль. Можно, например, увеличить рабочий день или сделать его более интенсивным. А самый простой вариант, конечно, это уменьшать зарплату, пользуясь какими-то изменениями на рынке труда, скажем. В любом случае, капитал осуществляет постоянную атаку, постоянное наступление, стремясь максимально уменьшить ту долю общественно необходимого рабочего времени, которое достается в виде зарплаты рабочему. И максимально, соответственно, увеличить прибыль. Но это означает, что рабочему нужно сопротивляться. Если рабочий не будет сопротивляться, этот процесс наступления капитала в конечном итоге рано или поздно приведет к тому, что рабочий просто впадет в самую глубокую нищету, из которой уже не будет возврата. Поэтому экономическая борьба которую ведет рабочий класс в форме, например, забастовок, является полностью оправданной и совершенно необходимой рабочему классу для выживания. Однако Маркс отмечает, что этой борьбы недостаточно. Дело в том, что популярный в то время лозунг, лозунг справедливой заработной платы, это по сути, по сути достаточно наивен и утопичен. По мнению Маркса, требовать в условиях капитализма, то есть наемного труда, можно сказать, наемного рабства, справедливой оплаты труда, это то же самое, что требовать какой-то справедливости во время рабовладельческого общества. Нет, высшим интересом рабочего, его глубоким экономическим интересом, является сама, уничтожение самой системы наемного труда, иными словами, уничтожение капитализма. А это означает, что рабочие наряду с сугубо экономическими лозунгами Должны выдвигать политические лозунги, они должны требовать, выдвигать лозунги полного изменения общественного устройства. Иными словами, высшим экономическим интересом рабочего является не улучшение своего положения при капитализме, но уничтожение самой экономической формации капитализма и построение такого общества, которое уже не будет базироваться на законе прибавочной стоимости. Чего нам всем и желаю. До новых встреч.